Ну что, как сказал наш друг Симон Нужно взять большой камень И убить много птиц А конкретно много его клиентов Которые оказались нерадивыми хм, Монстр траки у арены О, монстр Отлично. траки Их несколько и погнали. Да, да Я надеюсь на это А то на одном будет как-то не очень Ладно, погнали Так Тут нас, а тут у нас зеленое гетто. И я на красной точке. Нормально. Что <связано> тут <само> столбы-то <связано> вообще никак не хотят падать? Ну вот не хотят. Некоторые не хотят падать. Или зацементировали, забетонировали. Да и хрен бы с ними, господи. От а мне подобно. стал столбы-то? Считать хочу. Столб? О, монстр-траки, монстр-траки. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, какой берешь, белый или синий? Эх, ну вот под цвет машины как бы. да? А, ну все, окей. Погнали тогда. Только охрану убей, отлично. Все, забирай монстр-трак и погнали. Один выжим. Так. Крутой, да. Сейчас раскатаем их лепешку, только трек не поломай. Слушай, интересно, ну, он да. реально можно поломать его? Не знаю. Так, я, короче, поеду в аэропорт, там буду давить. Окей. Ты как со мной или будешь своих давить? Я поеду, он туда, тут движущиеся цели есть. О, ты, короче, будешь гоняться за подвижными? Супра. Жестер Классик А чем он просто стоял Э <смех> Не знаю. О, Может, о, все, все, все Хунец ему так, так, а я тем временем Привет, копы. Господи, Господи боже Еле, еле поворачиваю О, парковочка Тут моя остановочка Как говорится О, понеслась жаришка Нифига, тут сейчас будет их сколько, а? хе <звук> хе <звук> Тут сейчас все взорвется Только вот как туда А, вот он, путь <звук> Так, чё, Почему приусы не уничтожаются? Путь-путек Ой-ой-ой-ой-ой <звук> Минус приус. Отлично. Минус вторая Так Давай-давай, жук так, еще один привод. Тачка, переворачивайся. Что смотрится. Рядом Они вообще капец. <свёк> монстр траками. Ой. Так, ну мне осталось совсем немного. Че, коп тачку? Есть еще одну уничтожил. Ты че за мной гоняешься-то, а? <свёк> коп загорелся. Так, выслушай. отлично. Слушай, а тут какой-то бензопак еще нарисован. М -м. Так, еще один Приус. И последний Приус, который я на этой пауэркопте разнесу. В смысле ну, ах, ты... копы через меня проехали? Вы чё? Так. Неуязвимы. Ясно. Ты там за движущимися, что ли? Гоняешь? Слушай, я не пойму, тут походу надо вовнутрь зайти, что ли. А-а-а, слушай, погоди, да я к тебе приеду. А а мастер, да. Только я сначала, наверное, ближайшийся. Я пошел тоже на него. Ну давай тогда вместе зафигачим его. А потом уже будем дико угорать. Походу я его уже сейчас прифигачу. А, отлично, тогда я меняю свой вектор направления. Так. Ч-то как-то изично. Еще одна супра. Нет, ещ. там склад супер? Как-то не очень. Ладно. Ой-ой-ой, господи, боже. Можно так, нифига. ох Я и мотик подорвал. Че ты там творишь? Вот еще один. Э, э, стой, стой, стой! Я тебя. Че, монтик? Чего? Что ты там творишь? Ты объясни мне, пожалуйста. Так, Это что, стряба. нам надо походу выходить. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, Давай только мы сделаем как? Правильно. Давай со стороны водителя мы вот, вот так выйдем. Вот так. Чтобы нас не убили Угу. Mm -hmm. Так, и пошли посмотрим, что у нас тут есть. А, тут у нас есть канистра с бензинчиком. У меня у нас уже есть. Хе. Выбирай канистру с бензинчиком и погнали. Вот эту тачку надо. Взорвать? Где она? А вот она. Да вот она синенькая. Так. Надо еще наверх залезть. Подожди, ты уже что-то взрываешь? Нет, я просто этот лью. Это тут копы. А. Да похрен. Сейчас они, сейчас они подожгут, короче, эту тачку. Ну и хорошо. Потом не будем говорить Бене, что это типа наша работа. Нет, нифига. Ну чё, готов? Давай поджигать тогда ее. Я вот сюда хочу. Ты уже пустил? Ага. Так легко она не поджигается. Придется обычным пистолетом. Да. У -у -у -у -у -у. копы, копы, копы, копы, копы. Ага, понятно. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Так. Садись, садись, скорей. Ого! Да, они тут с дробашами. Идеально, нас настолько идеально, что стоит задача. повторить. Эм, да -да -да -да, отлично, меня просто ниточка. в жопу закинули. Забери меня. Забираю. Ага, ты сверху. Нет, не сверху. Я вот он. Садись. Да твою... Да ж... вы заколебали, не пристрелите. Они еще взорвутся. Я... Подожди. Садись. Давай, вези, вези, вези, вези. Вези. Я еле выжил, еле выжил. Предметы, бронь. Все, короче, погнали вдвоем. Просто на все еда, кола, кока-кола. Так, короче, следи за движущимися целями. А напоследок мы разгромим еще одну парковку. Я тебе покажу, что за кайф был там Так. Вон отсюда тачка. Ага, вот она наша цель. Совсем недалеко. Оу, Так, аккуратно. Это какой-то маслкар, смотри. Ага. Прикольненько мне Я нравится. его убью. А ты раздави. Ты видел, куда машина-то отправилась? Чё это за космическая одиссея? Эээ, Так, погоди, да я метку сниму. Давай следи за вторым движущимся. Ставь на него меточку. Угу. Только глянь, куда он направляется. Вот поставил, да, сюда поделиться. Так, там еще будет височек. Господи, я не того начал уничтожать. А, вот он, вот так господи, это вот. да все близко, все рядом. Да я вижу Так, где-то он здесь. А, поверну. Ну, ща повернет. здорово И нету. Так и еще один я уже вижу по карте. Mm -hmm. Рядышком. Так, в принципе не ставить, да. Он у амунации. Чё решил закупиться оружием, да? Уже все твои дружки передали тебе, что мы тут давим всех в Лос-Сантосе. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, что не управляемые дерьмо на сули. Так подожди, я мимо него что ли проехал? Да. Как я него там умудрился проехать? А так. Что там происходит? Вон он, беленький. Да-да-да, вижу, вижу, вижу. Все, все, все, все. На селике. А, ну поэтому я и проехал. Куда ж ты его гонишь-то? Он смотри, как разогнался. Что за покойно началась? По-моему, тут произошло какое-то изнасилование на самом деле. Надо повторить. Ой, сейчас будем повторять. Смотри, сейчас что будет? Сейчас будет вообще огонь. Сейчас Все будет лучше тачек. Смотри. Когда я внесу вклад, будут без тачек. <говор calculator> ну смотри, не внеси вклад. Еще вклад. О, так, и последняя тачка, а где она вообще? Вон она. Стой, стой, стой, стой. Даю. отлично, все, можно уезжать. Ты новый работник а месяца, там... избавился от хвоста. Да да, да, да, да, да, отлично. Избавиться от хвоста? Ой, слушай, а я забыл про копов вообще. Особо так и не вспоминал. Походу, два со скотча надо доставить. Ну, давай заедем за второй. Mm -hmm. Все, мы без копа. Как мы с копами опять? Ha, ha, ha, ha. Всё, да. все без. Отлично. Ну, давай, короче, доставим оба. Теперь, по крайней мере, нам не нужно... Ну, я чувака, короче, отправил. Поехать не в новую жизнь. Да-да-да. В другую жизнь, скажем так. Ну, еще одного мотоциклиста переехали. Стой. Давай посмотрим, как дела у Бенни. У Бенни. Ну, все вроде как неплохо. Подожди, подожди, подожди. Что нету. ты там пошел искать? Нету, нету А да, видимо уже копы эвакуировали. Эй. Буду продавать обгорелые остатки. Ладно, все, погнали. Бесполезно. Ты решил на мою? Ну да, под конец. Я тебе дверь за одну оторву. Так, я отсюда выхожу. Отлично, все, все, все, замечательно. Беннис написали не для нас. Так. Бывает. Давай. Ух ты! Что у тебя там за фейерверк из столбов? Жесть, кошмар. Страшно, вырубай. Все. окей. Все по плану. Ну да-да-да. Вс по плану. По какому? По плану А. Опа, сейчас кому-то машина встретится. Да нет, все окей. Ой, слушай, знаешь, что я хочу? Mm -hmm. Пока мы не продали, забирайся вот сюда и поехали, просто полгораем. Ай-яй-яй! Смотри, как смотри, как колеса смешно О, Да. Подвеска-то работает. Я не могу выпрямить машину. О, выпрямляем. Ну потихонечку выпрямляется. Слушай, а также я думаю, что можно спокойно переезжать уже все эти препятствия. Зачем нам длинные пути? Когда можно по-короткому съездить? Блин. Не везде. Все-таки в некоторых местах придется объезжать. Ну да. Так. Вот здесь есть поворот. Да, отлично. Но мы все в те же доки, я так понимаю, едем. Блин. Замечательный GPS. Замечательное управление. Все замечательно. Замечательный коп. Ты чё копов? Ой, человек молекула. Okay, so Он <с playoffs> right. okay, все, я уже отзвонился. Причем они прям просто так нарвались. соб-то ничего я не сделал, просто рядышком задел тачку и все. Ну вот. Задел и задел. Сколько нам дадут? О, 19 тысяч, смотри. Вот и закончились у нас симоновские задания. Ну а мы пойдем серфить хотя тут нельзя будем радоваться вот этому солнечному дню который ты уже заканчивается решил... и ты решил посерфить в порту да а почему ну, нет же написано no surfing ну так это ж для слабаков <laughs> в общем Понятно. а вы просто можете подписаться на наш канал и поставить лайк и прожать колокольчики и так? оставить комментарии да ну, а мы вам все пожелаем хороших миссий и удачных прохождений. Всем пока. Всем до связи и пока. Увидимся уже в Сачах и на Красной Поляне.